Всем привет! Значит, видео начинается так. Сегодня у нас учение на кинотеатре Стрела. Будут вот выезжаем сейчас на подготовку всего этого действия. Дальше все пойдет там по сценарию, либо по другому сценарию какому-то. По задумке организаторов уже. Значит, там по планам примерно что там типа горит кинотеатр пострадавших и так далее моя задача будет, наверное, если захотят они то поставить авторестницу на кровлю вот там с одного угла только есть подъезд к этому к этой кровли поэтому если что то я буду устанавливать машину на кровлю но ну, все оставайтесь на канале смотрите что будет дальше так ну что я хочу вам сказать короче учения сейчас у нас уже скоро начнутся сейчас мы отъезжаем на некоторое расстояние от объекта потом поступит как бы сигнал ну вводное вот это что произошло там задымление или еще что-то все я думаю услышите на радиообмене и мы будем следовать со спецсигналами уже до объекта там будет уже происходить расстановка техники по местам кто на гидран кто куда Второе, второе деление на гидрант нужно. первое на подачу первого ствола вот и дальше уже по этой по сценарию так скажем то есть там уже пожарные пойдут с рабочими линиями уже пойдут на спасение людей на поиск пострадавших кто-то там причем объект по второму номеру и будут прибывать еще подразделения они будут идти уже в другие в эти, с других сторон заходить уже на душение очага и тоже на поиск пострадавших и так далее короче. я думаю, все услышите по радиообмену что будет со мной я не могу вам сказать сам еще долго не знаю еще никто не знает будет ли устанавливаться автолестница на кровлю значит вот стоят значит, стоянка пацаны Сейчас да, встаем к короче. Let's see. ждать сигнала ребята так что такие вот дела короче еще будет короче видео от антона мальцева сейчас он Мы сидели, с ним разговаривали он ко мне пришел в гости так скажем вот так что что тут наснимаю я я не знаю что будет? я не смогу бегать показывать вам что-то я буду заниматься своей работой антон будет снимать весь процесс поэтому у антохи тоже будет видео ну все, ожидаем. Да, короче, все уже сейчас. Обратный счет идет. По времени уже все намерзлись. Короче, ветер поднялся. Фу. Скоро будем стартовать. на Машина город По системе 01 прошло сообщение о возгорании в зрительном зале кинотеатра «Стрела». Приблизительно в здании находится 100 человек. Техника выезжает по рангу пожара номер 2 автоматически в рамках учения. Принял информацию. 5. внимание, Я-город последует по рангу пожара номер 2 автоматически в рамках учения по адресу летчиков. 14 прослушайте информацию о... Характеристики здания в ближайших водоисточниках, здание двухэтажное с подвальным помещением, второй степенью без стойкости, размеры в плане 33 на 40. Облизации в водоисточники... Облизации в водоисточники кольцевые на 300, летчиков 12, летчиков 15, летчиков 7 и летчиков 10. Повторяю. Кольцевые на 300, летчиков 12, 15, 7 и 10, 15, 20. Повторяю. Какая там 807-й, 307-й, прибыли к месту пожара. По внешним признакам идет густой дым. И здание ушло в разведку. Второй номер подтверждают. ГОВОРИТ Город, понятно. 807, 807-й, 707-й, прибыли. По внешнему идет дым из здания. Второй номер подтверждает. 1531. Так. Ну, все, короче, прибыли к зданию. Вот оно слева у нас. Так, второе отделение, значит, у нас машина СПСЧ. Они будут устанавливаться на пожарный гидрант. Я сейчас буду ждать команду э, установ, установить автолестницу на кровлю. Так что сидим, ждем, короче. 13. -й. Город 807. Представитель объекта на месте. 707 город, понятно, представители объекта на месте. 15 <соцентричные> Сейчас надо пойти. Скорость. ветра й город, померить, понятно. Эвакуировано 80 людей. 10 человек находится в здании. 15.33. Город 807. Шасфек. Шашков администрации здание обесточено. Ухожу в круговую разведку. 807 лет 7. 7. 7. 7. 7. 7. Впередай! Произведено предварительное боевое развертывание. Звено про прошло рабочую проверку. Готово к включению. Ждем ваших распоряжений. Включите. звено. Проверка. Солье первого этажа цокольного помещения. 807 принял информацию. Горд вот, 807 107-й город. Передавайте. Краткая характеристика объекта. Здание двухэтажное со стокольным помещением... со стокольным этажом. Второй степени огнестойкости. Стране 30 на 40. Здание двухэтажное. Двухэтажное. Стокольным этажом. Второй степень огнестойкости в плане 35 на 40, 15, 34. Проще о помощи значной кровли может не будем устанавливаться. Посмотрим может, У людей Посмотрим помощи это место? нет. Определены границы. Летчиков Мы от угол можем поставить а, и остальные и провода. Лица на Сейчас, людей, метрик, 307 307 на связи. 307 вас понял. Установите автолестницу на кровлю. Город 119. Короче, 4 метра в секунду примерно. Дремя отделения прибыли к месту вызова. 119. Город. Понятно. Два отделения прибыли к месту вызова. 16-34. 119, 219. Подъезжайте с улицы от магистральной линии седьмой этажей на спасательной части проложит две рабочие линии, приготовиться к включению в СИЗО двумя отделениями. А урок 807.19 принял информацию. Назад отъехать еще. Не прошла информация. 707.19 приняли информацию. Седьмой. За рыбили все. Последний. Тракотный. Передавай. 807-й автор. Произведена ли разведка водоисточников? Разведка водоисточников проводим. Гражданский, Надо копать, короче. Понял. начать сезон. А где нет? А Понял. Город, 807 С 807-й, я лет на связь, передавайте. Позвало магистральная линия, расстояние 20 метров, звено, готово для отпущения, ждем вашей команды. Начался на звено проверить телевизор. Принял. Учет на звено Принял. 807-й, город понятно. Обнаружен один под тро 807, я город, очаг обнаружен. 15.37 Очаг обнаружен, проводится поезд пострадавших. 807 город, понятно. Производится поезд пострадавшего одним звеном ГДЖС. 15.37 Город 807. 807 лет 19. 807 седьмой передавай, перевод. Передавайте. два звена. Ох, не 15-40. Отчет! Отчет по самцевальной. Идем поезд по по поводу. Понял. Восемьсот седьмой. Семьсот Два звена готовы к включению в звено Первому звену проверить второй этаж. Второму звену проверить первый этаж подсобных помещений. С правой стороны, со стороны летчиков. Город 807. 807-я, Борис, Тереганаль. Обнаружен в танковой комнате. Продолжается поиск пострадавшего. Так, все, установились? 807, й город понятно, очаг обнаружен. Про... Продолжается поиск по... пострадавшего. Где обнаружен? Информация не пришла по стерео. 1541. 635, 863. 863 прибытие передавай, включайся 205 я город, передавай. Прибыли к месту вызова. Город я 80.09 прибыл к месту вызова. 809, я город, понятно. Прибыли к месту вызова. 1541. 204 информация для города. Я 80-63 на 5.4. Выбор к вызова, пожар номер 2 подтверждаю, зоны пожара, улица Армавирная, магазин Монетка, и как поняли. Понял, от 2, до 24. Город Е85, 4, прием. Дораз 204, 80-60, прибыл к месту вызова. Пожар номер 2 подтверждает границы пожаров, подтверждает летчиков Армавирская и Тагильская. Восемьдесят сигналы. Весел. Паска, один, связь. В связи 24. Я являю сбор штаба, а начальником штаба назначаю 80-09. Провожу круговую разведку, как поняли? Понял. Дораз 204. 204-я в городе, организован штаб, начальник штаба 80 Аккуратненько, аккуратненько положите Внимание, на пожар, говорит 2 Безопасность 80. Безопасность 80 Контроль 80. 19. Вот Вот так вот. Всё. 807 и 307-й, у нас связь. Пострадающий, пострадающий, расширный, зажар, два. 205 установить на пожарный гидрант на перекрестке улиц летчиков Армавевска провожать магистральную линию до, с улицы, до, до здания с улицы Армавевской. Принял, 807 7 807-й, Якадская, 1, на Каска 1 информация, что на втором этаже возбужда находятся люди. Необходимо организовать проверку. Понял. Выдержать 24 24 я КАСК-1 на Спасение людей. включается провожу разведку внутри здания. Понял, город 204-му. 204 -я. На месте пожара создан штаб. Начальник штаба 80-09. Начальник тыла 80-54. Ответственность за охрана труда 80-06. 860-й. 80-60 придел завершающее направление с 10 силой. Считает зверена ГДЖ, ушел воскресенье. 807 и 307 у нас связь. поднялась. 80, 63, 80, 52, вот так бросают, все, все, хорошо. 2 состав штаба представитель главный инженер э, культура, а как Понял, состав штаб, э, представитель объекта, главный инженер. 191 по 191 минимальное давление для выхода 160 380 62 по 80 кашка 3 Я да, кашка 2 параллель 2 1549 задержка кашка 3 я 80 это минимальное давление я даю информацию на пожарный гидрант номер 1 установлено сверх э, Позывной 207 провожу на официальной линии к месту пожара Каска два, каска три, прием. Все, подключаю. Задержку рукам. Каска два, каска 3, прием. Держись этот, комплект колен низкий, как бы, ниже, держись. пожаре, работают. Два боевых участка, один по участок внутри здания, я, второй я, боевый я. участок а, на кровле здания, да. как поняли. Понял, город здесь не вернул. Столчик, под столчик. Давай повесь Ой, на лесенку сюда. Чтобы не, не давай закопали давай. их. На лесенку ввесь. Пожарили туда два боевого участка, и первый боевый участок три здания, второй боевый участок на кровле здания. Так, все, давай, ты не залазь, хорош, там два человека, все. 4-й город, понятно, работают два боевых участка. Первый на внутри здания, второй на кровле здания. 15-50. Доказка 2 на 5. Жень, вот. здесь тебя там. Вот так. Со стороны летчика проверить музыкальную комнату и два складских помещения. Как приняли? Просто пути подразделения сформировать два резервных финаки ДЗФ, готовых для проведения разведки. Есть три формируем. По 807-205 у нас связь. Лет 1980. Кто? Я Город. Передавай. Я город Вот техники сколько. Там три цистерны. Тут цистерна. Тут еще две приехали. 204 я город на связь. 204 я город. Уточните информацию по количеству спасенных людей. Пряда. 202 204. -й. 2, 10, 4, каска 2, 2, 3, а каска 2. Вот такой вид он в сказки в этой. Каска 2, 2, 2, связь. Каска 3, 2. Каска 3, 2. Каска 3, 2. Каска 3, 2. Каска Здесь, четвертый. Прямо 5 Мы отрабатываем на свежий воздух. Дополнительно отключите скорой помощи. 19 Не слышал я ничего? Вот Я не слышал, там много кто говорит, короче, не слышно. Я думаю, вам там сейчас долго сидеть на крыше потому работать. что только прибывают не еще подразделения. Первая только приехала вон. Сейчас, сейчас уже кого, в чем этот сегодня отвечает. Он занят? Надо после Я пытался доключать до него, Надо когда есть. установил, короче, что типа установлено. Он как бы задачу, да, в принципе, сидим на местах, тут контролирующие ходят, смотрят и все. По параметрам смотрите, короче, лесенка, вот у нас вылет почти максимальный, короче, 20 метров у нас максимально. И вот из-за припаркованных машин, там вот машина стояла сейчас, уехала, пришлось так далеко оттянуться. То есть на пределе уже один метр и все как бы у нас. Кончилось бы это все. Так что такие дела вот. Ну все, сидим короче, ожидаем, тушим пожар. Пожар. Боевой участок э, номер два, <свист> отсутанные <номер> улицы Летчиков. <свист> вот мы, получается, стоим на втором боевом участке. номер два предлагаю организовать. Отсутанные улицы Летчиков. Э, начальник боевого участка, начальник Орла-19, как приняли? Вот понял, подтверждаю. Дальше провожу разведку. Каска 2я89 провел дополнительную разведку водоисточников. Пожарный генрант э, Таганская на расстоянии 160 метров э, кольцевой диаметром 30. Принял информацию. Слышали информацию. Как появились? Сингалс свой засвети, давай. Города здесь четвертый. информацию на было. город. Все бы на одну. А, привок ранг пожара номер два подтверждаем Распущенная все. Два здесь четвертый. Капсель перед. Восемьдесят один привок место пожар номер два Подтверждает. 2 -я 2 -я 2 -я 1 -я. Место вызова. Пожар номер 2 подтверждает 15.57. Тихо, тихо. Монаку сейчас. Тут уголочек, надо. Да на одну дело ее расплатит. Она не видит. А ну все, на одну, на. да. Седьмой, пятом седьмой. Погадь, погадь, погадь. Погадь, А значит, магистральные... На данный момент работает место подъема пожара Нельзя так боевых разъебать. Первый боевой участок со стороны главного входа. Начальник боевого участка. Начальник седьмой пожарно спасательной части под боевой участок с противоположной стороны, здания трик боевого участка, Давыдов. Тик боевой участок пол авторестницы седьмой, Проверка. На спасание людей. Дача третьего боевого участка. подать стол на круге здания на охлаждение. Принял информацию. Понял. Город есть. Четвертого. Пожар некогда брать. Столько информации. На месте пожара положено две магистральных линии. 20-50 метров. Сложено три боевых участка. Первый боевой участок. Со стороны главного входа начальник боевого участка, начальник седьмой подскрывший. Второй боевой участок с противоположной стороны создания начальник боевого участка Давыдов. Третий боевой участок, повторить седьмой на Кровлю. Задача первого второго боевых участков тушение, пожара и отыскание людей. Задача третьего боевого участка подача слова на Кровлю. Лет 7, 807. Ну я только про два. У тебя разве сюда нету? Две 3... й Опять А я здесь четвертый. Четвертый город понятно создан. Три боевых участка. Дали информацию не прошла по предгорячению. Но не прошла вообще информация. Столько диктовали. Привет. Первый репортером. Участок. со стороны главного входа Снимаем. старший начальник второй боевой участок. Антока тоже тут участок. и Паша здесь. Все, а, Все тут, блогеры. <сих> Все тут, участок. Все тут, лагеры. Все тут, лагеры. Все участка, Отыскание людей, тушение пожара. Задача третьего боевого участка. Пожара на Все тут, лагеры. Все тут, лагеры. Все тут, лагеры. Все тут, лагеры. Все тут, лагеры. Все Значит, ты начальник, как комод. 19, минимальное удивление 80. Возвращаемся. Не, вот обойдите вот так. Нежелательно. 807, вот тут пройдите, вот тут. 204 город. Понятно, создано три боевых участка. с главного входа. Ответственный Паскрёбышев. Подскребыш. Второй. С противопоходной стороны задания Ответственность лета... Все кто-то едет там, 3... короче Сто стороны кровли 307 16 на леди Каска 1, лёд 7 Каска 1, я Каска 2 204 Каска 1, на связи Значит, на пожаре Спасено 10 человек Все помещения Проверенные силы и средства, направляются на ликвидацию и тушение пожара. 2, 10, я лет, 7, на связь. 2, 2. Информацию слышали. Заводим стволы с двух сторон на тушение и ликвидацию пожара. Принято. 2, 2, 2 на 10, я 2 на связь. Смотри, Сорди, Да-да. Вами один, я каска два. как Город один Город один на один, я каска два. И Сколько стволов натушения путано пута на, на вами, вашим, на вашим боевым. один стол. Сожжено. Я два, я каска два. Сколько зверев а, со своей стороны на душение потом? Одно жертв! Чего ты не видишь делать? Война два с твоей стороны сколько столов работает? Блайн-2 на связь. Саня передавайте. 57 и лет 7 на связь. лет 7 на короче что хочу сказать мы тут уже торчим 3 часа Ну, прибыли то а раньше как бы реагировать начали позже и вот сапожки Включил сапоги, короче, наверное час назад Короче, вообще тема классная Ноги подбирать стали, потому что вымокли Как бы, ну от влаги и ног Все, сейчас, короче, вообще классно Комфортно, еще немножко подвигался вообще. Хорошая вещь, как бы этот подогрев вот. Фирма Модерам делает вещи Так, ну все. Тушим дальше, короче, получается Информацию, если вам слышно тут перебоями на радиоэфире, первая задача это была это спасение утрен. людей, и, грубо говоря вывели сначала всех, эвакуировали, ну, передали там кого пострадавших в скорую и так далее и сейчас уже продолжа, э, производится тушение, то есть заводят стволы, льют воду и так далее как бы там. но это все имитируется конечно, понятно вам, да, то есть вот такие учения масштабные, это эти зрелищные центры кинотеатры места эти. объекты с массовым пребыванием людей как бы они всегда э, имеют большое число привлечения сил и средств потому что э, большое скопление людей одновременно в одном месте вот такая штука. но все знаете же зимней вишню и столько сил было мало так что вот такая вот тренировочка у нас На тушение работает 4 ствола, Помещения проверены. Производится тушение местопожара. Прямо с города и с сердцем. Город и с сердцем, 204. На пожаре работает 4 ствола э, УРСК 50. Все помещения проверены, спасено 10 человек народом. Каска 1, Якаска 2. Работает 4 ствола, ствола УРСК 50, спасено 10 человек. 16.05. Все помещения проверены. Каска 1, Якаска 2. Э, на пожаре работают 4 звена, о, 4 ствола Б. Площадь пожара 220 метров квадратных. Подтверждаете? Да, подтверждаю. 204 продублируйте информацию набор. Куда-то полетели. Ну, площадь пожара 220 метров квадратных. Спасено 10 человек. Натушение подано ну, да, 4 на ствола Б. Создано 3 боевых участка, как мы. видели? По сути, на Понял. Город 2 к четвертому. Я не знаю, делали нет. Четвертый, я борюс передавайте. Площадь пожара 220 квадратных метров. Натушение подано 4 ствола Б. Создано 3 боевых участка. Банна 2, Каска 1. Доложи информацию. Каска 2, я пламя 2, на связь. немножко, я сейчас чуть-чуть подниму лестницу. как информацию? продублируй на город. что ли? Крупных сельщиков второй, второй участок, зала. КАСКА-1, и КАСКА-2. Весь пройдёт, я в город Понятка. Со второго участка дополнительно подан ствол для тушения зала 1608. Молодец, ствол. КАСКА-2. КАСКА-2, я 80, Организован пункт обогрева личного состава на базе магазина «Пятёрочка». Как поняли. А это что, две линии, что ли, затащено, да? Ну, это резерв. А, резервная одна, да. Внимание, все участники тушения на учениях. Сворачиваем ПТВ, собираем Черт. все в готовности. Возле штаба, значит, остался. Собираемся. Отбой учения. Вот, вот, вот. Внимание, участники, пожалуйста, два. Слышали информацию? ПОР ПТВ, личный состав возле машин, старший от подразделений к штабному Солику. 102-й, шеватель, на слеже давайте. 2 й Беда, 102-й, ближайшие на 150, билимбайская, билимбайская, кольцевой на 150. Это здорово. Сейчас ты ее привык к месту вызова. Скажешь на землю, наверное? Проще было. Город это, это. 710-го. Город 710-го. 110-й город, передавай еще раз. По внешнему ничего, узнал разведку. Ну вот там же части выехали, наш район, Понятно, короче, на прибыли адрес. Прибыли на Белимбаевскую, по внешнему ничего, ушли в разведку 16-10. подержу лесенку там. 610 й Ягород, передавайте. 610 а. й Ягород, передавайте. Но были, они его быстро организовали. Город Яхин, 150-й. На да. последнем этаже видно задымление. Вину ушло в разведку. Принеси сразу. А, четвертое это где? Среди нас. Среди нас. Среди нас. Среди нас. Среди нас. Среди нас. Среди нас. Среди нас. Пожар один бизнес, подтверждает. Ой. Сейчас 6710, 67-10 67-10 67-10 67-10 67-10 50 50 50 50 50 50 50 на втором этаже обнаружено час 5 метров Город понятно, в стрительном магазине на втором этаже обнаружено час 5 метров 16-13 307-67 Так, меня вызывают сейчас 307 на связи 307 на Белимбаевскую, Следую на пожар. Сейчас я сворачиваюсь. 307, -й 67. -й, ну, как понял меня? 67, -й, 37. -й. Я понял вас надо адрес. Сейчас я сейчас вернусь. Да, ты выращиваешь Берембаевская 28Б. Как стоял? Принял Берембаевская 28Б. Блять, на пожар, короче, еще баный в рот. Вот это прикол. А -а -а. На связи 67-10. С 7-10. 28. Принял 28. 307 слышал, Толимбайовская, 28 Слышал? А, бля Через ЦППС. Руководящий состав 1 отряд для разработки. Подождите меня, подождите меня четыре ноль четыре на связь. Так не закрыл. Двадцать четыре ноль на связь. Come oh on. и на пожар в итоге короче приехали Горело, однако. А так, для вашей же безопасности, конечно, лучше отъехать. магистраль. Возможно, сопровождение. Альфа Си, пожалуйста. Ну, вот лестница вторая уже стоит, короче. Блять, у нас. короче, учение-мучение и тут же реальный пожар. Шли с звеном короче по трех коленке как я сейчас Что еще замер значит постовым будешь? Это? Одну задержку легко тащи А вот Витя! Витя! Задержку дай, одну 710 й седьмого. 710 Локализация. Блять, надо 710. через лесенку перекинуть. Я перекину, Его 710, порежут я нахуй перезай. так сразу. Давай сейчас мы город понятно, а локализация по пожару на Диним Байдена. 16 Гром 24 по 102. А что там А я не выдыхаю, она не выдыхает. Вот так вот отсюда вот идет. Ну то, наверное, ты ж на улице сейчас торчал, да, замерзла, наверное. Клевочка. Надо тушедрагер брать. Или МСА. Думал хоть полазить. А, Андрей да что у них было? Строематериалы же, да? Стройматерялы а, на втором, а на третьем. А, я вот когда давно был. Заходишь и вот эта пустота была. О пустые, то есть, ну, видимо, чтобы съепланда. Вот и был. Да. Три... А, вот после прошлой смены поехал. У меня как раз Яндекс Маркет доставка. Везет. Ящики стоят. Они на третьем этаже. А -а -а. Вот я поднялся, как бы. Вот ходишь, они слева, а справа пусто было. Пользуюсь случаем, покажу вам, короче, лесенку фирмы Торжок. Тот же самый КАМАЗик, как бы. Опоры у него, видите, какие. Х-образные. Типа как на магирусе также. Скопировал. Но размер, конечно, не магирусовский. А прям магирусы А здесь в две ноги. А передние опоры такие, как бы. Ну, такой вот он весь. Торжок, Лесенка у него. Такая же, как на 131 зеле. Кто вот разбирается, знает, что вот это боковое уравнивание Точно такой же, как на Зилу 131 Ну, а КамАЗик такой же, как у меня По сути 43502 Такая вот штука Двину подали. Ничего ну, себе, что такое, горит там. Что, давайте проверьте эти тогда, информацию, что там передаст, когда более-менее нормально будет. Проветрено. и наиповерено все. 7, не понял информацию, что уследится? 610-й, зай вперед. Пургу лучше, блядь, берите тогда. Вы что, не знали, что да. есть пурга? Дали. Ну а что так долго? Опять вперед и за этим, дорогу это перекрывай. Дай не перепрямой. Бика, перекрывай нас! Леха, давай залазь. Давай. Замарать успели уже, да? Это называется генератор пены. Вот сюда идет жидкость. Ну, вода с пенообразователем, раствор. Здесь, получается, пена улетает. А сейчас шестой же он. Они пургу принесли. Вообще на пургу так-то. Она намного лучше. И перекрывная, и пена пища. Подожди Наверно, да, мы тут на сортировке разрубил что ли топором, блядь, хлопнул да баллончик, новую боевочку испортил. Ты чё? Давай, давай, давай, давай, давай, давай! Каска два, каски один. А чё, куда едет то, Я не пойму. Стой! С 9 -го. А? От раз, да, конечно, ну, -й, -й. Сейчас Чё, пену собрались подавать? Да, там краска хулее. А этот чё, кончился уже? Там через ствол, ствол, ствол, это, блин. Они Давайте. через пругу, кстати, да? не они пругу поставили? Они пург... Пургу Они же просто. Пур... Не, нет, пругу поставили там. Не было. Я вот... Да, да, да, я говорю. Они сначала взяли ГПС у меня. Он сейчас шестой. Принесли Пургу вот с Камаза. Сейчас отдельно подадим. Вон у них вот во втором этаже у них пруга. Бля. А у нас пены нету. Недавно где-то брали, 200 литров ездили. что то нету пены, блядь.